You feel up, up Come here, Ross! Обосраться не встать. Обосраться не встать. The place of thanksgiving was no sacrificed to <laughs> не остался не надо не надо не надо не надо не надо не надо пожалуйста не бей не бей не бей не бей не, пожалуйста не надо бить не на пожалуй беть не надо не дури Ой, блин. сука блин сука дурочка Дура это. Ушла? Нет, уже Не такая страшная дура это. Ой, ему... I think... Надо тихо двигаться. Пиздец. любого угла, вот дурочкой. попытка. А ну, на шаг у Не туда пошел. Морашка где-то будет здесь сейчас. Ну, на минуту, по-моему, будет. Да, я пришла. В корпусе будет монашка скоро. Надеюсь. Твою мать! Нашумел! ¿Voy? Как быстрее! как быстрее слазь! Опа! I don't want to ой. Вот и дверь нашлась. Главное, чтоб монашка не нашла, не нашлась. Будет очень плохо, если она найдется. Прыгать не можем. Наверх. <свист> Какой же жить с какая Ой! Ах, Wait. Oui. Подвал где-то внутри. Что за звук? Вот здесь не я шумю, не я. вниз наверное найти где-то тут должен быть У меняшка. Ай ума. что осталось это найти подвал Вот я нашел подвал. Сейчас выбраться главное. Дойти главное. Пока! Пока тупая манашка. Кажется.